Mm. моих берегов прошурнела Не вернусь веки вспять Посадки не будет без жертв Воздух что не будет в конце Мы должны улетать Несмотря на короткий разбег в Сишь, не а. Я иду слишком быстро И ничего не останется меня Упекаясь кроме в холосту Я не вижу в ней смысла Кроме мутной воды и перемен Мне шага в кулаке как будет будет просвель Транспитеряю весну Мне так хочется рядом Спасибо большое.